Итак, ребят, всем привет, у нас гонка на Монпанраме, я отквалился на первое место, но на втором и третьем месте едут в принципе в двух десяток от меня, так что у нас начинается гоночка и сейчас мы переходим к старту, БМВ на втором месте и на третьем Маклара. это два моих главных соперника я понимаю, что мне на первом круге нужно сохранить резину максимально, чтобы выставить давляк. Но если не будет давляка, я проиграю дальше. И вот он старт. Все заряжены по полной программе. Самое главное, пройти первый поворот аккуратно. Если мы проходим... Ну... Да, мы прошли, и сзади никто в основном не разложился. Все аккуратненько, медленно прошли, все отлично, мы едем дальше. Все, экономим резину максимально, но я понимаю, что меня сейчас будут атаковать, потому что они взедут в десятых, в десятых просто-напросто. И Монт Панорама, вы сами знаете, это такая трасса, что допустив одну ошибку, тебя разболтает или на горе, или в гору или с горы особенно в кишке с горы все это там не выжить поднимаемся аккуратно но на максималках просто на максималочках берем широченную траекторию максимально в каждом поворот выкладываюсь по полной программе у меня круг составлял 2 и 3 где-то два и 3 а, да я поставил еще на этой трассе b вот какая камера Какая камера, просто-напросто нас встречает, какая камера Видите, все толпой едут Конечно, кто-то отстал, кто-то э, в борьбе, кто-то на ошибках едет Но все едут, пока что все едут Итак, переносимся дальше Переносимся мы на первое место BMW также позади, в десятых от меня, также Маклара. Очень опасные повороты, очень опасно. Посмотрите, как я аккуратненько сюда вхожу я хоть и вкатан в трассу, но все равно я стараюсь каждый поворот пройти максимально аккуратно. Итак, если бы не сетап и если бы не вкат в эту трассу, я бы ехал в последних местах. А когда я сделал сетап и потратил на него уйму времени, я просто еду теперь на лидирующих позициях. Я вкатился очень хорошо. Итак, у нас последний поворот. Нам его самое главное пройти аккуратно. Видите, по кромочке, по кромочке иду. На выходе 108-107 км в час где-то. И мы едем дальше. За мной BMW. Я понимаю, что она тут в десятых. Но она берет и совершает ошибку. Она вылетает за пределы трассы. И сразу же Макларен берет и становится на вторую позицию. И начинает меня догонять. Конечно, поначалу я очень сильно берег резину, чтобы не износить ее за первые 3-4 круга. И из-за этого я 3-4 круга съехал более-менее медленнее, чем а, должно было быть. Но когда на тебя начинает прессовать McLaren, ты начинаешь ускоряться все быстрее и быстрее. А, главное здесь не делать ошибок, еще раз повторяю, не делать ошибок. В каждом повороте отдаваться максимально. Если ты хоть на секунду потеряешь бдительность, отлечешься куда-нибудь, то, соответственно, ты сразу же улетаешь в бетон. А бетон тут очень крепкий, и машина его не проламливает. Посмотрите, какая камера, как будто я с квадрокоптера э, лечу и э, наслаждаюсь видом своего автомобиля. Недолго нам было ждать. Переходим мы э, к тому моменту, где я ошибаюсь на этом повороте, на первом. И при этом начинает сразу Макларен меня догонять. Но не тут-то было, потому что на пути у нас встречается круговой. И Макларену некуда деться, чтобы э, обогнать меня. Но я занимаю внешку, он занимает внутреннюю. Я понимаю, что он может быть пролезет, но у него не хватает скорости. Не хватает. Максимально от него идет дайва. Максимально. Почти что 15 минут гонки позади У всех уже резина просто начинает уничтожаться Потому что едем мы на максималках А на максималках здесь ты не жалеешь ни резину, ни бензина Ничего не жалеешь, ни машины Но, как вы знаете, все профессионалы едут И профессионалы просто-напросто делают так, чтобы не удариться от бетончик Посмотрите, как я близко проезжаю это Посмотрите, по кромочке, все по кромочке от Макларена идет очень сильная дайва, если я ошибусь, я потеряю позицию, я максимально еду сосредоточенный, каждый поворот точно по траектории. И на спуске с горы я допускаю где-то малейшую ошибку, и на выходе у меня очень маленькая скорость, и при этом Макларен сразу попадает в Слипстрим и начинает меня догонять и атаковать. Давайте мы это посмотрим вместе с вами. У нас скорость очень сильно большая. А у него она превышает километров на 10. Я понимаю и занимаю внутреннюю траекторию. Отормаживаемся. Нет, у Макларена не получается. Я перекрываю ему все, что можно было. Дальше. Дайва идет. Продолжается дайва. Макларен до сих пор находится в слепстриме. Здесь чуть позже я Меня на выходе начинает подснашивать. И при этом Макларен лучше выходит и занимает внутреннюю позицию. Я на широкой. Что делать, я не знаю. Сейчас или я отдам позицию, или мы пойдем бок о бок. И посмотрите, что происходит. У меня выход намного лучше. И мы бок о бок идем. Это последний круг. Последний круг 20-минутной гонки. 20 минут дайва от Макларена. 20 минут защиты от меня. Просто невероятная гонка. Я очень устал. Я очень вспотел. Мне нужно было прям максимально дожать один круг. Я максимально, как возможно, сопротивлялся, крылся, перекрывался. Блин, я не знаю, что я там делал. У меня руки настолько вспотели. Ну, Маклара не отстает, он давит. Меня на каждом повороте сносит. Я не знаю, я бьюсь об стенку сейчас вот в этом повороте. У меня выход чуть-чуть хуже, у него лучше, посмотрите, он на заднице, он сидит на жопе автомобиля, но я не сдаюсь, я иду до конца, гонка есть гонка, первое место или второе место, я хочу себе первое место, посмотрите, посмотрите, вот одна ошибка моя, все, гонка проиграна, просто проиграна. там еще был впереди а круговой, ну, ладно, фиг с ним. Здесь Макларен ошибается, ошибается. Нервы у него сдались, у него сдались нервы. И он все, он отстал. Да, я здесь завершил первую в этой гонке. Ну, какая она была. Особенно последний круг. Последний круг был просто максимально крутой. Максимально... Не передать словами. Не передайся я списался с чуваком он говорит от души тебе за такую гонку я ему тоже сказал спасибо нормальный чувак нигде не в задницу не прилетел все отрабатывал и мои ошибки я отрабатывал его ошибки когда он там не, не дотормаживал немножко и подлетал ко мне прям очень сильно но мы сделали это и я приехал первый и мне очень сильно понравилось Огромное спасибо этому чуваку, что проехался так со мной. И вам, зрители, спасибо. Всем удачи и пока.